Блин, у нас просто ужасно сверлят и не перестают. Есть время свободное только с часа до трех. И это время очень быстро заканчивается. Они начинают сверлить все равно раньше. Но вот ever. Всем привет! Меня зовут Лера Искевич. Вы на моем канале. И сегодня в этом видео. Сегодня в этом видео. Это видео будет в формате влога. Я возьму вас с собой в магазины, где мы будем убирать украшения и заниматься оформлением дома. У меня был приблизительно небольшой план покупок, чтобы не покупать чего-то лишнего. Мы просто купили Нет, мы купили, мы купили хлопок. Хлопок. Нам еще нужно потом будет придумать, куда это все поставить. А там, кстати, лозочка есть. И в этот план покупок входили основные вещи, такие как чехлы на подушке, гирлянды, потому что наши все сломались, возможно, елка, если вдруг найдем что-то подходящее. Также я хотела купить свечи какие-нибудь с канделябрами. Вообще, я еще думала купить много дождика, знаете, такого советского, который, ну, я знаю, что очень много на Вэллбэрис разных вариантов для фотозон продают, и сделать тоже какую-нибудь фотозону, но... Паше эта идея не понравилась Я помню, когда-то давно я Ане говорила про это, Ане тоже Тогда не понравилась эта идея Я подумала, что, возможно, все-таки это действительно супер безвкусно И поэтому Отказалась от этой идеи В общем, имея такой небольшой план Мы вчера собрались с Пашей и поехали в Ома Расскажите, нравится. где мы? В общем, мы приехали на Ома, потому что тут по идее должно быть очень много всяких украшений. А по нашему украшательному опыту, Сане мы всегда ездили на Ома покупать всякие штуки. По идее здесь типа не очень дорого. Найдем здесь гирлянды, найдем здесь, возможно, наволочки на подушке было бы прикольно. И просто посмотрим на все, что там еще будет. Вот. надежде, что мы что-то короче прикольное на на Так вот, сколько а, горишь? Вот вот, получается 7 рублей. Это значит, мы это возвращаем назад. Тебе Реально? 10 тысяч таких. Там мы нашли сразу же на входе очень много всяких вещей рождественских. Естественно, это продают сейчас больше всего. Поэтому, когда ты входишь, ты сразу видишь много чего и сразу много чего хочешь. Мы там купили, нашли классную вазу. Ну что, а, какая это, тяна скажем, это? Это у нас ваза получается. Это нам, допустим, к этим веточкам надо и еще к соломик наши. Ага. И мы должны еще и в бюджете ну остаться, но ну, знаешь, такие не шикуем. Так, ну раз не шикуем, тогда берем лампу Гарри Поттера. А такие типа тебе не нравятся. Так, давай просто возьмем одну примере. А, купили ветки, которые я изначально думала, что мы вставим в эту вазу. Собираемся это рождественское чудо в эту маленькую вазу на столе по-моему хорошо так расскажите что mm -hmm. это у вас в руках это ел... гирлянда из елки мы берем решили такую взять идет. поменяли еловую гирлянду взяли немножко попроще вот ну поменьше, Ой, ну, поменьше да просто зачем нам большая и взяли еще два дождика возможно знаете телевизор может каким-нибудь украсим Каким-нибудь зеркало, чтобы оно, оно ну, в интерьере. Пусть будет, посмотрим. Нашли елку, которая стоила 46. Сколько там? Ну, в районе 40 рублей. Тут это даже красивая есть. Чё скажу? Скажу, что прикольно на самом деле. О, такую красавицу хотим приручить. Как ее назовешь? Джулия. Также купили гирлянду, вроде бы не супер дорогую, а нет, гирлянду мы купили маленькую в Йорке, она на сколько, на 5 метров, но она очень желтая, на елке, которую у нас находится. Гирлянду дождиком мы покупали в Ома. она стоила около 100-100 рублей. Сейчас поедем в Дан Мол, в общем, мы поели, набрали силы, сейчас мы идем в Йорк, посмотрим, что тут есть, потому что сейчас находимся на этом этаже а потом спустимся вниз в Zara Home и будем там уже покупать все, что 9. нужно, ну, если найдем, что нам надо. Из списка, из того, что я хотела купить, но мы не купили, это были свечи с подсвечниками и, возможно, какие-нибудь новые красивые тарелки на стол для апельсинов, потому что апельсины тоже в интерьере создают новогоднюю атмосферу. Но в итоге мы потом поехали в данный Мол и зашли в магазин Home and You. Больше страдает. Смысле, На самом деле он притворяется. я уверен, ему очень сильно нравится. В я очень радуюсь. Мы сейчас зашли в какой-то магазин, типа с связано. Вроде бы так он называется. Я купили две э, наволочки, вернее, четыре наволочки, но двух типов. Решили взять две такие подушки. Ну, как, четыре. И не подушки, а наволочки если это возможно. Вот. Первый тип красный. И второй тип, это вот такие вот зеленые. И мне безумно нравится, как они теперь смотрятся. И мне очень нравится, что мы застелили на желтый диван этим белым пледом, который я покупала в комнату себе еще, когда мы жили с Аней в предыдущей квартире. Он очень освежает все вокруг. Мы закончили покупки на сегодня. Поедем, будем украшать дом по максимуму, как у нас получится. Если вдруг чего-то не хватит, то докупим. Вот, но на сегодня все. Думали еще в ЦУМ заехать, но как-то у меня сил нет. А у тебя? Ой, да как вам, ребят, все эти покупки даются, но для нас это как-то тоже энергозатратно. Щу украсить сегодня нужно. Поедем домой. Для вас секунда, для нас час. <свят> Ох, ребят, мы наконец-таки дома. А, так вот выглядит эта зона, которую мы планируем преобразить. Также у нас тут ничего нет. И вот это вот так вот. Небольшой у нас беспорядок еще имеется. Вот. Планируем сейчас все украшать. Пожелайте нам удачи. Паша, куда елку поставим? Сюда же? да. Давай тогда, да давай, красавицу! А где? Да выпускает и кракенов! А, там еще салфетки. Mm -hmm. да. А здесь еще вот такие вот штуки. Пластичек, да. О, да, <песлужит> If you are not И for на day, day, it cannot always, always be night. И <с six> <слес> Башку, пил гирлянды вот такие вот дождиком. Будем Собственно Гляха Ну что Как удобно Я сейчас что главное чтобы она еще не хватило Ну какая ну вот. Она может под Будем Будем эту класть на окно. Конечно. Тут положишь ее и жизнь граску. Что касается других комнат, мы их по факту не украшали. Большую часть нашей жизни проводим в зале, и кухня, как вы видите, у нас сразу идет. Когда мы вчера закончили украшать, а, у да. меня было немножко какое-то грустное настроение, потому что мне хотелось как-то все очень стильно, красиво сделать. К слову, мне очень нравится этот стол, и я все-таки туда засунула это. Ух. А, вы же еще не видели. Паша купил вчера скатерть, но получилось так, что она оказалась квадратной и очень маленькой. И она так идеально вписывается в этот стол. Мне всегда не нравилось, что он очень быстро пачкается, но теперь выглядит просто прекрасно. Ну и плюс вот эти вазы сумасшедшие красивые, что одна... Э, вот эта, которую мы купили в Ом, а вторая это просто бутылка с какого-то алкоголя. <смех> я ее у попросила, она мне отдала. Вчера, когда мы закончили украшать, мне показалось, что как-то все, ну, не супер стильно, что вот, ну, начала всякую фигню в общем думать, как всегда, что все недостаточно хорошо, терапыры-растапыры, но сегодня, проснувшись, включив гирлянды на елке, включив всякие лампочки, просто нереально прекрасная атмосфера создается в доме из-за того, что световой день полностью сходит на нет, свет это вообще естественного, вот буквально 4 часа, и то с такой натяжечкой, поэтому все вот эти лампочки, гирлянды создают классный уют, классную атмосферу, наполняют светом, светом, любовью во всем на свете, ну и плюс такое, знаете, небольшая, как будто бы смена какая-то интерьера произошла. Вот, что, естественно, тоже положительно сказывается на каких-то, ну, вот, зрительных штуках. Мне очень понравилось, напишите в комментариях, как вам, возможно, какие-то идеи вы возьмете для себя. Надеюсь, вам понравилось это видео, было полезным, интересным. Оставляйте комментарии, не забудьте подписаться на канал, если вдруг еще не подписаны. И до новых встреч в новых видео!